Привет друзья, я Виктор Дерягин и на этом канале я буду рассказывать как правильно тренироваться и не перетренироваться, I I как усовершенствовать технику классического и конькового стиля, чтобы выигрывать и научиться новым правильно кататься. Как подготовиться к соревнованиям и марафонам и выигрывать? Выталкивание вверх-вперед. Правая нога составляет прямую линию с туловищем, левая Правая нога ставится на пятку. Правая рука под углом 90 градусов в локтевом суставе готовится к отталкиванию. О новостях лыжного спорта. как готовятся сильнейшие лыжники России и мира. Если вам интересно и тема близка, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики. Евгений Беляев позволяет ему совершенствовать как технику движений, так и специальную подготовленность. Его ход отличается мощностью движения. Энергичные, сильные отталкивания руками и ногами позволяют ему развивать на лыжах роллеров скорость даже большую, чем на лыжах. Все ссылки в описании под видео. Благодарю вас за внимание.